Всем привет, с вами Серега. И сегодня Данил построит ловушку. Его почему-то не слышно, так что я буду за него разговаривать. Ну, я не вижу, что он делает. Даня снимает, но я не вижу, что он сейчас делает. Но он сказал, что ловушку. А пока он делает ловушку, я буду комментировать то, то чего я не вижу. Сейчас здание зайдет и упадет в лаву. Наверное. Он упал? Да, упал. Вроде. Даня, наверное, я отключу, чтобы ты не видел, то, что я делаю. Потому что я тут регистрируюсь. Блин. Да-да, понятно. Даня сейчас начинает делать ловушку, для этого ему понадобится камень стол и Че... нажимная плита и повторитель и еще липкий поршень все пока что нужно для ушки Даня копает пловья, а Свинка в яму упала. Кстати, это то что то что я вам говорю, это Даня мне говорит, а я вам говорю то что Даня говорит. Не или он просто мне говорит mm. а кто тебя написал Блин, больно Подпишитесь на мой канал Я сейчас зарегистрируюсь в скайпе И буду вылаживать видео Блин, черт. Сейчас, подождите минуточку, подождите. И я тут. Даня уже проводит редстоун до чего до поршня. Я не понимаю, что он мне там комментирует, если честно. А, закрывает зачем-то Redstone... Блин. Так, аккаунт, аккаунт, аккаунт, аккаунт, аккаунт, аккаунт, не мешай мне. Добро пожаловать в Маео. Так. Все все правильно, это Данька сказал. Так, никогда Всем спасибо за просмотр, пока, с вами был Серега и Данила, ну Данила почти не было, до скорых встреч. Даня был, он сказал чтоб не просить видео.